Добрый день, маленькая новинка с ИСПА сезон 17-18. Не смог пройти мимо, не удержался. Обратил внимание на новый ледоруб Кэмп. Суть ледоруба в том, что он легкий совершенно вообще необычайно. Значит, снижен вес за счет всего. Ручка просто полая, алюминиевая. Вот. И совершенно очень легкий. Ну как бы. Жало с приварной лопаткой а С точки зрения классического альпинизма Я бы сказал, что это полный отстой, конечно Потому что им будет неудобно все, наверное Им неудобно будет зарубаться им, вот, Потому что он очень легкий и, скорее всего, он просто будет отваливаться Жало, конечно, будет тупиться Потому что оно из очень легкого материала И уже даже вот чувствуется, что как бы... Ни фан, ни айс. Такой вариант задника, конечно, вообще просто. Одна хорошая зарубка и все, и его нет. Но, но. С точки зрения фрирайдеров, любителей, которые в общем, практикуют какое-то шарение в каких-то снежных или там закрытых ледниках, на снежном рельефе, где в общем, имеет смысл брать с собой для самостраховки на крутых участках лидоров, очень хорошее решение. Потому что используя там раз или два раза в сезон, его вот, для каких-то несложных работ, и нося его с собой фактически для какой-то подстраховки там, да, или там номинально, чтобы он был Вот, очень отличное решение, потому что, в общем, ничего не весит Вот, абсолютно, для такого вот, именно на аварийный, на всякий случай инвентаря, малый вес, его очень важен И вот такая вещь, такая штука, она как бы будет хорошо В остальном, в принципе, там, ходить по леднику, да, и... Используйте его как дополнительную опору, и в случае чего, чтобы сам, самозастраховаться. Вот, в общем-то, да его достаточно вполне более чем. В остальном весь функционал тот же, то есть цеплялки все, все с ним хорошо. Вот, если у вас нету ледоруба, совмещенного, интегрированного в лопатную ручку, то вот такой вариант очень будет неплохо. Ну, мне так кажется. Именно для фрирайдеров. Не для альпинистов, проходящих там какие-то высокосложные маршруты. Все, такая новинка. Меня порадовало, обратил на себя внимание. Я пойду дальше, чтобы не пропустить. Подписывайтесь на все, ставьте лайки. Пока.